Стандартная поставка панели униформ происходит в собранном виде. Для уменьшения затрат как при покупке, так и при перевозке мы предлагаем вам поставку панели униформ в разобранном виде. Собрать их не составляет труда. Для этого можно приспособить строительные отходы, присутствующие на любой стройке. К примеру, возьмем кусок фанеры, две доски и два бруска. Закрепляем первую доску. Она станет упором для донышка униформа. Чтобы донышко не люфтило, закрепляем упоры. Укладываем донышку униформа. Расстояние между досками соответствует ширине донышку униформа. Закрепляем вторую доску. Наш сборочный стол готов. Перед началом сборки рекомендуем приготовить все необходимые элементы. Начинаем с боковых профилей. Затем вставляем внутреннюю нервюру и верхний фиксатор. Для информации на один погонный метр панели необходимо две внутренних нервюры и два фиксатора. Наша панель готова.